одиннадцатый ролик о данном сайте booksinfo.com.ua в принципе мы прошли уже все разделы практически все те которые были нам необходимы и ознакомились с ключевой информацией на данном сайте у нас еще осталось вот на сегодня будем рассматривать сдать работу это когда вы уже скажем так приняли эту всю информацию дали заявку выполнили работу вот, собрали все в один файл большой или маленький и заходите вот в эту корзинку дабы отослать ее администратору сайта вот э заполняем э, все поля которые здесь есть вот э, это электронная почта фамилия имя отчество, э, как и в других формах реквизиты вашей к оплате ну допустим если это будет там вебмоны значит пишите э, номер кошелька вебмоны там в евро долларах вот, или в гривнах я не знаю выбираете папку да там, я, там папку например которая у вас будет вложена весь объем работы которую вы выполнили и возможно у вас еще будут вопросы то есть там Допустим, лично у меня вот, э, не все задания выполнены. Поэтому я напишу здесь в этом разделе такие примечания по каким конкретно э, заданиям я не смог справиться. Для этого есть там технические какие-то проблемы. Сейчас не будем это обсуждать. Вот. И нажимайте кнопочку отправить. Все. <смех> в течение двух рабочих дней вот, ожидайте оплату на ваши реквизиты, которые вы указали вот в этом окошечке. Желаю всех всем финансовых успехов. Вот, чтобы у каждого росло такое дерево, вот как мы видим на этой картинке. Всем удачи. Вперед!